Лапан вентиляции картерных газов. Вот он. Находится. Сверху у него устанавливается масло. Охлаждение картерных газов. Но он сейчас снят. Да. Вот это трубка, которая от него идет. Снимается трубка. Откручивается два болта. Вентиляция картерных газов. Вот его устройство. Туда я установил пламя от Ваза Классики от Жигулей, чтобы меньше гнало масла в турбину. Турбина абсолютно новая. Масло сама по себе не подгоняет. Думаю, что есть виновник присутствия масла в интеркулерах. Вот эта вот штука. Подсмотрена на Туарек Клубе. Буду испытывать. Сеточки эти вставляются плотно. Выпасть они никуда не выпадут. Просто исключено. Вот. В принципе его по идее можно разобрать, если подщелкивать вот эти крепления. Внутри промыть, но я его промывал не разбирая, потому что что-то на их снимать, они вроде как подпаяны, боюсь разломать. Вот, вот такая вещь.